Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Сегодня мы обсуждаем очень интересную тему. Во многом это краеугольная тема. Иногда это камень преткновения для многих, кто встретил свою родную душу, и для тех людей, кто хочет воссоединиться. Эта тема обладение новым сознанием. Тема называется именно так: воссоединение родной души необходимость нового сознания. Слово необходимость стоит подчеркнуть. Начнем, наверное, с самого главного, с определяющего, то, что без нового сознания, без нового взгляда, без, новой, без нового состояния, даже, скажем так, взаимоотношений мужчины и женщины, вот без этих Будем говорить параметров, воссоединение родных душ невозможно. Это очень важно изначально постулировать для того, чтобы потом, отталкиваясь от этого, уже как бы разворачивать эту тему. Почему невозможно, по каким причинам, с чем это связано, какие закономерности и в конце концов, что сделать для того, чтобы воссоединение родных душ было гармоничным. Итак. Начнем, наверное, с проблематичного момента, с того вопроса, который является для многих именно проблемой. Когда вы встречаете свою родную душу, через некоторое время вы осознаете, что ваше воссоединение, оно не такое естественное, не такое гладкое, не такое быстрое, как вам бы хотелось, а наоборот, встречает совершенно необъяснимые препятствия. То есть те, те преграды, которые между вами вдруг возникают, как бы вдруг, они очень часто необъяснимы. То есть люди, мужчина и женщина, пара, они говорят, мы не понимаем, почему это происходит, почему, когда мы встречаемся, начинаются какие-то конфликты, недоразумения, внешние обстоятельства нам мешают воссоединиться и так далее, и так далее, и так далее. Есть такое мнение, что мы встречаем свою родную душу только для духовной практики. То есть для того, чтобы получить этот импульс, энергетический импульс, для дальнейшего развития, для дальнейшего совершенствования. И это действительно так. Особенно если это, конечно, касается нашей родственной души. Но есть, ли, но есть и те встречи, которые именно для того, чтобы пара, мужчина и женщина, воссоединились. Будем говорить сегодня именно об этих встречах. Итак, то, что касается нового сознания, нового уровня сознания, так сказать, да, возникает вопрос, что это за уровень, как им овладеть и тому подобное. Ну, во-первых, это то состояние, тот уровень сознания, с которым... Пара родных душ знакомится очень быстро. То есть после того, как они встретились, узнали друг друга, после того, как они начинают общаться, они сразу же знакомятся с этим уровнем, новым уровнем сознания. Вот прозвучит, может быть, с одной стороны, немного нереалистично, а с другой стороны, может прозвучать слишком обыденно, как бы, да, все происходит так легко и естественно, и возникает сразу же вопрос, а в чем же потом, собственно говоря, проблема? Ну, давайте сначала по порядку. Итак, когда вы узнали свою родную душу, когда вы встретились, начинается ваше общение, вы сразу же можете заметить, что это общение очень специфичное, очень особенное. То есть оно во многом, во многом совершенно не похоже на то, как вы могли раньше общаться ну, когда влюблялись, или когда у вас были какие-то партнерские отношения, или дружеские, может быть, приятельские отношения с противоположным полом. То есть любые встречи, которые у вас были до того, они совершенно не похожи, потому как протекает ваше общение, на то, что происходит между вами и вашей родной душой. Вот если вы обратите на это внимание, если вы постараетесь как можно более полнее осознать, что же это за специфика вашего общения, то вы придете к тому же самому выводу, что это действительно новый уровень сознания, новый уровень общения. И, собственно, именно поэтому он и является таким притягательным. Именно по этой причине он является таким желанным, для многих долгожданным, потому что... Там присутствует совершенно особенная связь между мужчиной и женщиной. Особенные качества, которые возможно, которые возможно по большому счету только испытать. То есть объяснить его как-то, вот, разложить по словам его очень сложно. Приходится употреблять такие эпитеты, там особенные, невероятные, уникальные, феноменальный, И все это так и есть. Но нужно это испытать для того, чтобы э, сполна это все прочувствовать. Итак, допустим, вы осознали, что между вами вот именно осознали, не просто прочувствовали, да, и не просто на уровне эмоций, что да, что-то необычайное, но еще и осознали, что это что-то особенное, что это то, что э, вами раньше в жизни вам раньше в жизни не было знакомо, и то, с чем вы не встречались, но, ну, может быть, только о чем-то подобном слышали или читали в литературе, смотрели в фильмах, да? и вдруг это в вашей жизни произошло. Вы выходите на новый уровень взаимоотношений. Если вы продолжаете это общение, и если между вами проходит достаточно... Большие потоки энергии, которые вы не блокируете, что иногда встречается, подчас, час вот, встречаются родные души, да? они чувствуют эту необычайность, феноменальность. И некоторые пугаются. То есть энергия такая громадная идет, что она может вызвать реальный испуг. Что происходит вообще? Что такое? Некоторые думают, меня приворожили. Она оказывает какое-то магическое влияние на меня. Другие могут подумать, наверное, я схожу с ума, что-то со мной происходит необычайно. И происходит блокировка. То есть внутри какие-то заслонки опускаются, и они дают полноценно развивать сообщение. Так вот, если этого не происходит, если вы не блокируете этот процесс, а он идет сам по себе, то дальше вы можете замечать следующее явление. Оно иногда называется возвышение. То есть вы возвышаетесь, возвышаетесь своим духом. Иногда говорят «возносится», «вознесение». Но «вознесение» – это слишком такой действительно сильный термин, но все равно его можно в определенной степени к этому случаю применить. То есть вы действительно чувствуете, как вы оба как бы отрываетесь от земли и воспаряете своим духом в очень высокие сферы. Вы чувствуете тончайшие вибрации, вы чувствуете такие энергии, которые можно назвать только вот небесными, божественными переживаниями и так далее. И оттуда же идет термин божественная любовь. То есть Божественная любовь не по каким-то вот таким причинам, а в первую очередь потому, что это те состояния, которые очень высоко, высокочастотные, очень особенные, еще их называют измененными состояниями сознания, когда вы чувствуете, как будто вы возноситесь, а духом вы действительно реально возноситесь. То есть это совершенно другой уровень взаимоотношений, совершенно другой уровень общения. Причем все это происходит совершенно спонтанным образом, то есть от вас не требуется никаких техник, там, ну, скажем ни дыхательных, не юридических, вы к этому не приходите сознательно, вы к этому не стремитесь сознательно, а это получается вот спонтанным образом само по себе, естественным образом возникает в вас. То есть это все показывает тот этап, когда вы спонтанно, естественно, выходите на новый уровень сознания когда встречаете свою родную душу. Вот если вы подробно, очень внимательно рассмотрите ваше общение с родной душой, то вы заметите именно это. И еще раз повторюсь, будет не лишним еще раз обратить на это внимание, именно по этой причине взаимоотношения между родными душами являются такими притягательными. Именно из-за того, что это новый, новая форма общения, новый новое сознание, оно чистое, свежее, возвышенное, очень сильное, очень наполненное, очень яркое, и так далее, и так далее, и так далее, там много можно приводить эпитетов. И вот это врезается в память человека, это врезается в его опыт, и это никогда не забывается. Даже если у вас, допустим, произошел такой случай, и вы расстались со своей родной душой, что в принципе часто совершенно нормально. По этому поводу не стоит всегда так расстраиваться. Иногда это закономерно. Так вот, даже если это закономерно, и вы расстались, ну, как сказать, друзьями, да, не испытывая друг другу никаких негативных эмоций. Тем не менее, все равно вы на всю жизнь запоминайте эту встречу, никогда она не уйдет из вашей памяти, никогда не сотрется. Вы можете ее сознательно, специально как-то подавлять, но все равно ничего из этого не получится. Вот настолько это сильный опыт пробуждения нового сознания. Итак, вот в течение этих нескольких минут рассказа мы пришли совершенно естественным образом к тому, что... Выяснили этот новый уровень сознания он возникает сам спонтанно. Возвращаемся к тому же самому вопросу, в чем же тогда проблема? Почему этот новый уровень сознания не остается с нами, почему мы не можем так вот общаться всегда? Ну на это есть несколько основных причин будем просто по порядку. Первая причина то, что мы не только существа, которые наделены душой и в которых живет Дух, искры уже еще говорят, эманации божественные, у нас есть не только эти состояния, у нас есть состояния и необходимые для повседневной жизни. То есть нам нужно вести повседневную жизнь, поэтому Полностью, целиком и полностью мы не остаемся в этих возвышенных состояниях сознания. Мы туда возвышаемся для получения очень важного опыта. Этот опыт знакомства с тем, что мы есть дети Божии, что мы есть частички света, что мы есть неотделимые а, частички источника абсолюта. Мы получаем этот опыт, это знание. И начинаем возвращаться, как бы возвращаться назад. То есть это естественный процесс. Давайте остановимся буквально на несколько минут на этом моменте. Многие пишут и задают вопросы, вот куда исчезло это чувство, почему оно исчезло, почему между нами нет уже вот этой связи. Она есть, эта связь. Просто энергия ушла еще и на другие центры для того, чтобы вы взаимодействовали на других уровнях. Поэтому эта связь не такая яркая, не такая сильная, как она была вначале. Итак, это вот такая причина, потому что мы должны вести повседневный образ жизни. Следующая более, более явная, более веская причина – это то, что в нас есть огромное количество, большое количество программ, которые нас тянут вниз. То есть, мы в этом состоянии сознания возвысились вверх, мы поднялись в небеса с большой буквы, а снизу у нас есть привязки, которые в определенный момент начинают делать свое дело, они нас тянут назад, вниз. И мы волей-неволей спускаемся, и тогда начинается внутреннее очищение. Вот этот этап, второй этап, который для большинства является очень серьезным камнем преткновения в развитии их отношений. То есть мы должны спуститься вниз, как бы выйти из этого уровня сознания для того, чтобы очиститься. И для того, чтобы уже очистившись, вновь подняться туда и обрести уже новый, так скажем, энергетический статус себя как личности. Вот это две основных причины, почему происходит утрата этого нового, состоянии сознания. Но это не значит, что эта утрата радикальная и совершенно бесповоротная. То есть мы как бы испытали этот чудесный опыт, ну и все, да? А теперь опускаемся на землю и начинаем вести тот же самый образ жизни, который вели до того, Но, скажем так, была красивая сказка, но она прошла, а теперь с нами настоящая реальная жизнь. Это не так. И вопрос воссоединения родных душ, он самым, самым конкретным, самым явным образом показывает, что если вы не овладеете вот этим новым уровнем сознания уже в повседневности, не просто в измененных состояниях сознания, а уже в повседневности его не перенесете, а значит, ваше воссоединение не будет. Можно задавать очень много вопросов, почему так и так далее, но давайте просто посмотрим на практику, на повседневную жизнь. Нет воссоединения. И причем это настолько действительно ярко выглядит, что не оставляет никаких сомнений на этот счет. Родные души на этапе внутреннего очищения, когда встречаются не то чтобы тех возвышенных состояний нет, которые были, а наоборот, кардинально иная реакция друг на друга, абсолютно негативная, то есть люди начинают как бы, будем говорить вот как бы, как бы спорить, конфликтовать и так далее. На самом деле, почему мы говорим как бы? Потому что на самом деле это делают не они, а делают вот эти вот программы. Или можем еще говорить духи, можем даже говорить так, темные духи, которые сидят, прикреплены к человеку. Они сидят у него, питаются его энергией. Вот. И они начинают разводить родные души по разной стороне. Потому что им совершенно не нужно, чтобы были светлые энергии интегрированы в их повседневную жизнь. То есть если, проще выражать, если родные души, они выходят на высший уровень сознания, то низшие привязки либо не нужны вообще, либо они становятся слугами. То есть они теряют низшие силы, теряют свою власть над человеком. Они уже не могут над ним властвовать. Они не могут ему говорить, диктовать так или иначе. На что-то его толкать, чтобы он что-то делал. Чтобы, ну, проще говоря, чтобы он, он им добывал э, пищу. Ведь, а что делают низкие привязки к темные силы? Они провоцируют человека на различные конфликты, на различные деструктивные поведения, для того, чтобы кушать вот эту вот, э, условно выражаясь темную энергию. Они этим питаются. И если человек перестает это делать, значит им просто нечего есть. А своей кормушки они решаться не хотят. Поэтому они вот начинают вот так очень активно э, проявлять себя. Вот и оттуда появляются вот эти вот конфликты, вот эти вот раздоры. Если этого не осознавать, то воссоединение невозможно абсолютно. То есть, если вы отметаете вот это все и говорите, да, что-то ерунда какая-то. Что это там за темные силы, привязки, программы, что это вообще за терминология непонятная. Если вам не нравится называть это духами, называйте это как угодно. Называйте это комплексами, например, да? или там психологическими травмами. Если вы больше склонны воспринимать это в более научных терминах, пожалуйста, называйте это так. Но суть остается сутью. И как бы реальность в связи с этим остается той же самой. Вы начинаете конфликтовать. Вас какая-то сила, какие-то обстоятельства, причем очень сильные обстоятельства, очень явные обстоятельства, вас начинает разъединять. Вот смотрите, что получается: объединяет вас новое сознание, там вы едины, там все прекрасно, а разъединяет старое. То есть ларчик открывается очень просто на самом деле. А люди вот, Пишут нам письма, 7-12 лет, люди в одной и той же ситуации, представляете, 12 лет жизни. Они ходят по одному и тому же кругу, по этому внутреннему очищению. Так или иначе, они конфликтуют, решают какие-то вопросы, ничего по сути не меняется. Потому что они находятся на старом уровне сознания, на прежнем уровне сознания. Они пытаются соединить несоединимое или вообще, может быть, ничего не пытаются, а просто вот, э, просто реагируют на то, что есть, то есть являются по сути марионетками темных сил, низших сил. Но как только пара родных душ выходит опять на новый уровень сознания, а как это делать? Опять-таки, совершенно естественным образом. Достаточно просто, э, ну, условно говоря, вспомнить что между вами? Какая между вами любовь и единство? Вот внутренне вспомнить, Как тут же единство восстанавливается. Все, кто общается с своей родной душой, все это знают. То есть законы одни и те же, это закономерно. Новый уровень сознания соединяет вас, старое разъединяет. Еще раз повторюсь. Бессознательно или осознанно. Кто-то пытается это соединить. Это не соединяемо. Вы можете пользоваться старыми программами, если они вам дороги, но они должны быть тогда вашими слугами. Они не должны вами управлять. То есть, проще говоря, если вас что-то начинает выводить на конфликт, вы понимаете, что это не ваше. Вот если есть четкое осознавание, что это не ваше, тогда они уже лишаются власти над вами. То есть как только вы их распознали, власти уже нет. Вы можете не реагировать, вы уже становитесь свободными от них. Вы можете с ними вообще расстаться, либо можете сказать, посиди тихо, когда надо, позову. А может быть никогда не будет надо, значит не позову. Вот к этому возможно прийти. То есть низшие привязки, если они вам все-таки нужны, для ведения каких-то повседневных программ, не обязательно с ними расставаться, но нужно вот этого бешеного пса посадить на цепь и показать ему его место. Вот в этом случае происходит воссоединение. Давайте немножечко рассмотрим самым таким общим образом, рассмотрим механизм, как же это происходит. На самом деле, механизм самый простой, абсолютно элементарный. Алгоритм в два хода. Это звучит просто как почти что мораль, это звучит просто как благое пожелание, или тем более, может быть, для кого-то, прозвучит как увещевание, да, как заповедь какая-то. Но это не так. Это техника. Так вот, как же это происходит? Когда старое сознание, старые привязки или темные привязки, низшие привязки, будем говорить, да, начинают вами овладевать, во-первых, вы это осознаете, это первый шаг, а во-вторых, вы остаетесь в новом сознании, это второй шаг. Все, больше ничего не надо. Как только вы у себя внутри, Вспомнили опыт любви, опыт единства, а он вам доступен совершенно естественным образом. Как только вы это вспомнили, как вы только смогли там задержаться, закрепиться, все, внешние привязки с вами ничего не могут сделать, у них там доступа нет. Они туда не могут идти. Единственное, что они могут, они могут вас провоцировать откуда-то снизу, сбоку, да, и, условно выражаясь, так снизу лаять громко. Чтобы вы обратили внимание там, и что-то начали делать, говорить. Если вы этого не делаете, то все, они не имеют над вами никакой власти. Если вы находитесь в состоянии любви, они вас не могут достать. И таким образом происходит постепенное овладевание новым уровнем сознания. На самом деле, огромный разговор, очень большая тема, что такое новый уровень сознания. Там же есть очень много других программ жизнедеятельности. Там они кардинально иные. Вот на 180 градусов там все иное. Если на прежнем уровне сознания ваша основная программа это взять, и ваш основной господин это страх, то на новом уровне сознания, диаметрально противоположное, основное, основная тенденция это отдать, то есть служение, оказание помощи и так далее. И основной стимул, энергетическая подпитка, это не страх, а естественно понимаете, это любовь. То есть желание поделиться. Все это слышали, большинство это слышали, читали и ну, Всеми руками это все поддерживают, но для того, чтобы это практически воплотить, бывает достаточно сложно, скажем так, для большинства. Но, огромное но, родные души могут воссоединиться только на основании именно этих принципов. Вот мы с вами с самого начала это очень коротко, так поверхностно, обобщенно, но разобрали. Новые, новое сознание соединяет, старое разъединяет. То, что для многих пар, будем даже говорить так, для большинства пар, является чем-то ну, желаемым, чем-то хорошим, красивым, может быть, даже как-то уважи, уважительным, почитаемым, да? желательным то для родных душ является просто необходимым. Если в обычной паре, в обычных связях, значит, отношения стараются быть завязанными на каких-то морально-этических нормах, а да? люди читают веды, там очень много пунктов, что должен делать мужчина, что должна делать женщина, они это заучивают, они это соблюдают, они это забывают, вспоминают, друг другу напоминают и так далее, то есть целый процесс такой, как бы подтягивание вот к этому состоянию, они тянутся к этому, вот э, в обычных отношениях, то у родных душ все совершенно иначе, у них это все поднимается естественным образом, возникает, и если они читают Веда, они говорят, о, я это знаю, у меня есть этот опыт. А помнишь, мы с тобой вот как раз вот так вот, встретились, и у нас вот было вот именно это то, что написано в Ведах. Да-да-да, вот помню, действительно так и было. То есть, у них это знание внутри уже есть, и все, что им нужно, просто держаться этого знания. Вот в обычных отношениях к этому состоянию стремятся, а у родных душ нужно только держаться его. В обычных отношениях, если мужчина и женщина это не соблюдают, то они конфликтуют как-то, но вот... Ну конфликтует и конфликтует. Кто не конфликтует в семье? Все практически, да? 99,99% ,99 людей. Кому ничего страшного. То у родных душ, у них что соединение, единство очень сильное, там энергии много. То же самое связано и с конфликтом. Если конфликт, то там все разлетается, взрывается. Просто энергии много. Поэтому если они конфликтуют, то там, значит, происходит очень радикальные вещи и жить вместе им становится невозможно. Вот, даже физическое тело не выдерживает этих э, деструктивных перегрузок, то есть э, и болят и внутренние органы, болит и тело. Это опять-таки всем известно, когда происходит конфликт. И наоборот, когда происходит объединение, то там происходит процесс исцеления и физическое тело начинает иначе выглядеть и... Человек начинает себя иначе вести. Вот большие энергии, и как в плюсе, условно выражаясь, так и в минусе. В обычных отношениях этого не происходит. То есть там можно, так сказать, вот побаловаться, позволить себе подурить. Но у родных душ это не проходит. Там, либо вы придерживаетесь новых отношений и занимаете вот эту вот базу, нового сознания, это ваша база становится, базовое состояние сознания. Либо воссоединений просто нет. Вот это уже просто факт. Поэтому есть такой миф, что родные души, они жить вместе не могут, и им и не надо жить вместе. Вот это миф абсолютный. Они не могут жить в старом сознании, это факт. А в новом могут, это тоже факт. То есть это не просто какие-то домыслы и не просто умозаключения, это опять-таки опыт, подкрепленный и теми же самыми ведами и в Библии можно найти соответствующие строки, то есть священными писаниями. Все это описано. То есть там описано, как должны жить мужчина и женщина, и родные души, когда так живут, то все у них отлично. Как только они не соблюдают это, условно выражаясь, да? Как только они не соблюдают вот эти вот запереди строки, у них все разрушается. Вот такие вот феноменальные отношения. Вопрос сейчас будем отвечать. Вот поступил вопрос, да? да. Можно сейчас? Вот Людмила задала вопрос. Низшие привязки могут быть взаимо... могут ли быть во, вза... во взаимоотношениях в семье и с детьми? Не с РД? Ну, конечно, и там люди с этим очень даже хорошо выживаются. Более того, вы знаете, что необходимо сказать по поводу низших привязок? Вот нельзя просто так относиться негативно, там, ай-яй-яй, нельзя. Есть люди, их единицы, таких людей называют святыми, они могут обходиться без низших привязок, но там скажем так, прокачка будхиального и атманического тела такая мощнейшая, что там защита такая громадная и вообще энергетика громадная у человека, что да, ему уже низкие привязки ни к чему. Но большинству людей низшие программы нужны, необходимы. Просто вся загвоздка состоит в том, что низшие программы начинают управлять. То есть. Проще выражаясь, вот немного грубо а -а, прозвучит, э -э, заинцы на место головы становятся, вот просто, вот и все. Э -э, звучит грубо, но если вы вспомните вот эту пентаграмму у сатанистов, то там именно так. То есть там голова внизу, а ноги вверху. Вот, это вот, э -э, вот эти вот, э -э вот рога козлиные на пентаграмме, это как раз нога, э -э, ноги. А вот, э -э -э, вот этот луч, это голова, то есть там все перевернуто. В основном так происходит. Если святой человек занимается повседневностью, так или иначе, у него задействованы нижние центры? Не обязательно. Если мы возьмем, допустим, примеры, конечно, единицы, я же сразу оговорился, это очень не мало да. людей. Примеры Махатмы Ганди, да? У -у -у. Не было у него низших привязок? Нет, но привязок нет, но центры-то не задействуются. То есть, в не какой -то вся степени? энергия уходит туда, наверх. В какой-то степени, да. Но вопрос был о другом, вообще, это уж мы немного отклонились, а вопрос был, если они семьи или нет. Конечно, есть, да, конечно, есть. И на большинстве этапов, или скажем так, у большинства людей на определенном этапе в жизни, они просто необходимы, вы просто не сможете без них существовать. Вопрос не в том, чтобы их не стало совсем, а вопрос в том, чтобы они заняли свое место. Это, понимаете, это то же самое, что, допустим, вот есть в деревне собака, она охраняет дом. Она, допустим, злая, да, вот она нехорошая, не может и хозяин даже иногда кусает, но ее держит, потому что она дома охраняет. Но как только вы ее спустите с цепи, она всех перекусает в деревне, да, либо к вам вообще домой забежит и там тоже устроит бардак. Вот происходит примерно то же самое. Если у вас низшие привязки на своем месте, то все нормально. Всему свое время и место. Но для того, чтобы этим всем овладеть, конечно, нужно очень сильно постараться. Ну, а в конце концов, да, прогресс выходит на то, что вы освобождаетесь от низких привязок, они вам становятся просто не нужны. Там другие механизмы начинают работать, и просто никакой надобности в этом уже совершенно нет. Но ну, это уже разговоры из другой темы. Самое главное, да, давайте сейчас э, уже переходим к заключению, время к этому подходит, но промежуточный вывод такой. Если вы осознаете вот этот краеугольный момент, что для воссоединения с родной душой вам необходимо новое сознание, если вы его сами на собственном опыте осознаете, не просто вот с наших слов там как бы доверяя нашему опыту или там доверяя еще чему-то опыту и говорится да наверное так и есть вот этого недостаточно а если вы уже просматриваете свой собственный опыт общения с родной душой и замечаете это действительно говорите да вот да когда вот мы в этом состоянии то все прекрасно как только мы из него выходим то все ужасно. так вот когда вы осознаете этот факт то уже очень многие вопросы у вас будут решены. Очень многие. Конечно, не все. Но основополагающие, по крайней мере, будут решены. Вы будете знать, понимать, как вам себя нужно вести, а как не нужно себя вести. Вот. Это такой вот обобщающий момент. Переходим к следующему. Вот этот новый уровень сознания постепенно, со временем, сегодня немножечко я расскажу о сроках, временных сроках, как оно образуется, как оно обретает становление, как оно закрепляется. Так вот, со временем новое сознание, оно переходит во все сферы вашей жизни. То есть начинается с взаимоотношений, либо на внутреннем плане, кстати говоря, об этом не сказали, да? Либо на внешнем плане. Что такое взаимоотношение на внутреннем плане? На самом деле очень просто. Допустим, вы встречаете родственный душ, или РД-учителя. Особенно, если это РД-учитель. И у вас повседневного воссоединения нет, быть не может и не должно. Не для этого эта встреча. Но у вас очень мощные внутренние процессы идут. Именно воссоединение. то есть вы чувствуете свою родную душу рядом с собой, вы чувствуете, как, допустим, этот человек вообще вот сидит рядом, вы можете, ну это, конечно, сродни галлюцинации, но тем не менее, вот такой вот факт, вы можете как будто бы видеть его в толпе, иногда можете видеть вообще на экране телевизора или в отражении зеркала. Вот. Все это вот э, такие внешние феноменальные проявления внутреннего пути с родной душой. Так вот, у вас внутренний путь, у вас внутреннее воссоединение, внутреннее едины, Ну и там внутри происходит та же самая картина. То есть э, э, э, могут быть те же самые конфликты, претензии. Да? Прозвучит немножко забавно, но даже те же самые ругачки. Вот э, те, кто просто не был в этом положении, они могут. Э, Посмеяться, сказать, ну, ха-ха, совсем, значит, человек с ума сошел, ругается там непонятно с кем, да? Но это реальные процессы. Почему они реальные? Потому что у человека по-настоящему меняется жизнь. Вот в результате внутреннего пути у него жизнь меняется кардинальным образом. Он перестает делать то, что раньше делал. Он находит себе новые занятия, возможно, новое место жительства и так далее, и так далее, и живет иначе. То есть, в результате внутреннего пути человек овладевает тем же новым уровнем сознания в какой-то степени и начинает новую жизнь. Так вот, внутри могут происходить те же самые проблемы. Нужно только отметить, да, вот вы знаете, в этом смысле, в смысле овладения новым состоянием сознания, внутренний путь гораздо более легкий, чем внешний. Потому что э, все-таки вы осознаете. Что на самом деле конфликтуете, ругаетесь то вы сами с собой. По большому счету. Да? Если даже ваша родственная душа или РД-учитель вам что-то не то сказал, что-то не то написал, ну, это был какой-то фрагмент. По большому счету обижаться вы на него особенно не можете. Вот есть что-то внутри, что вам не дает это делать. Поэтому вы очень быстро понимаете, что на самом деле причина это в вас. И это действительно ваше все, вот то, с чем вы спорите, с чем вы недовольны, это ваше все, ваше, ваше, ваше. И ваш процесс овладения новым состоянием сознания, он гораздо более короткий, гораздо более эффективный. А вот когда внешний путь, вот, то есть вы встречаетесь, да, вот вы там ругаетесь и так далее, вы очень долго можете друг друга обвинять, что то он виноват. Это он мне не так сказал, не так сделал и так далее. Это может продолжаться годами, вот эта практика. Семь-двенадцать лет у людей такие истории. А если обратимся к истории взаимоотношений родных душ, то можем проследить, что это может быть десятилетиями и нерешаемо. Вот люди просто по кругу ходят, ничего не решается. Они не могут расстаться, потому что чувствуют это единство, и не могут воссоединиться, потому что у них старый образ, у них старое сознание, старый образ жизни, старые ценности. Они несовместимы. Это немного о внутреннем и о, о внешнем пути. А теперь, значит, по срокам. Что происходит? Ну, во-первых, как происходит такой существенный, основательный выход на новый уровень сознания. Он происходит только через трансформацию. Никак иначе. Трансформация вами может переживаться достаточно мягко. Либо она может переживаться очень драматично. Давайте начнем с мягкого варианта. Что такое мягкий вариант? Пожалуй, один из самых мягких вариантов. Вы, конечно, что-то переживаете. У вас, конечно же, внутри очень большие сильные процессы. Но они только внутри. Во внешней жизни вы также как бы живете, ходите на работу, там что-то, вот, как всегда, да? И э, в какую-то такую вот ночь, лунную или безлунную, вы в таком э, раскрепанном состоянии засыпаете и видите сон, в котором вы, допустим, там... Где-то умираете, ну, скажем, на вершине прекрасной горы и превращаетесь в радугу, и просыпаетесь в совершенно другом состоянии. Да, это трансформация. То есть такие примеры, они известны, они описаны в литературе, и вот фильм «Мирный воин» в какой-то степени, вот там показана именно такая трансформация, в какой-то степени, вот, потому что там было все гораздо жестче, конечно. Если это жесткий вариант, то вы испытываете при трансформации физические боли, психологические перегрузки, у вас разрушается внешняя жизнь, вас выгоняет с работы, вас там начинают как-то недолюбливать родственники и так далее. То есть трансформация происходит еще и на внешнем плане, очень мощная. Да? В результате вы также так тоже рассыпаетесь, происходит какой-то внутренний щелчок и... Это может быть среди дня, может быть также ночью, без разницы, вы вдруг понимаете, что вы все отпустили, вот, знаете, вот как будто бы, вот как говорят, камень с души упал, что-то такое пух, и растворился. И вы как будто бы воздушный шарик такой уже легко себя чувствуете. И э, это выход на новый уровень сознания. Все, вот, вот вышли. То есть выход только через трансформацию. И так вы трансформировались. Да, но э, трансформация, она возможна только после внутреннего очищения. Невозможно просто так вот взять и, трансформи и трансформироваться. Э, хотя, вот всем известна, вот эта вот крыватая фраза, которую так э, очень любит ВКонтакте и, наверное, в других соцсетях, там где Пападжи говорит, как бы в ответ на реплику Кена Уилбера. Вот, Кен Уилбер, он такой вот серьезный исследователь внутренних пространств, он заявляет, что невозможно просто так вот взять и стать счастливым человеком. А Пападжи ему, так улыбаясь широко, все зубы говорит возможно. Ну вот кому возможно, я бы хотел с такими людьми встретиться. Я не знаю всей подробной истории Пападжи, но, допустим, последователи этой же линии Муджи говорил о том, что не так все просто. И никто из честных духовных практиков не скрывает, что приходится проходить через очень сильные переживания, очень мощные. Это переживание внутреннего очищения, трансформации, и потом у вас вот как поплавок, как пук, и на новый уровень вы выскакиваете. Итак, вот вы прошли все это, и происходит выход на новый уровень. Вот это замечательный процесс. Вот не так. Давно, вот, буквально две недели назад, была консультация с женщиной, которая как раз-таки вышла на этот новый уровень сознания. Вот, все это произошло спонтанно, у нее был РД-учитель, там была очень большая интересная история, то есть все эти этапы были пройдены. И вот она оказалась на новом уровне сознания, и ее запрос был на консультации такой, что делать? Вот это глобальный вопрос. Очень серьезно. Потому что, когда вы выходите на новый уровень сознания, вы оказываетесь в новом мире. Это ну, примерно то же самое, если нас сейчас забросить на какой-нибудь необитаемый остров. То есть, первый вопрос, что делать? Потому что там нет ничего из того, к чему мы привыкли. Опять-таки, произвучать может достаточно странно для кого-то. То есть, ну, все же осталось, да? Вы же не на, не, не на обитаемом острове находитесь, вы находитесь там же, где и были. Все так и не так. Потому что прежними рычагами вы не можете управлять. По-прежнему вы жить уже не можете. Ну, точнее, не хотите, очень сильно не хотите. А по-новому еще не можете. Вот этот этап перехода, он такой достаточно ну, кризисный, вызывающий очень много вопросов. То есть вы умираете в старом и рождаетесь в новом, в смерти, в возрождении. Вот когда младенец рождается, что он делает? Он ничего не делает. Он еще и головку не держит, и на животик не переворачивается. То есть встает вопрос о времени. Должно пройти определенное время, когда вы начнете ориентироваться в этом уже новом пространстве. Когда вы начнете шевелиться, когда на животик переворачиваться, когда первое агу-агу, скажете, и так далее. А, это опять классика. И не только у родных душ, это известно у всех. Ну, допустим, Ашу после вот такого сильного просветления, он год молчал. Ну, в Индии это можно, там жарко, и жил он на подаянии. В этом состоянии кушать почти не хочется, там мизерное требуется, в общем-то количество еды, и вот он молчал, он ничего не делал и пребывал просто в этом состоянии. Почему? Потому что осваивается человек. Вот он не может традиции сразу же начать новую жизнь, сразу же пойти в институт. Он должен пройти какие-то этапы. Вот. Поэтому это вас не должно обескураживать. Все, кто будет проходить через этот процесс, нужно будет уделять определенное время на то, чтобы освоиться в новом пространстве. Насколько это длительный этап? Минимум год. Вот если по-хорошему, если вы хотите остаться в этом состоянии, то минимум год. Давайте я приведу пример немножечко с другой стороны. Не только у родных душ, и в других духовных практиках Люди проходят процесс трансформации, и люди познают вот это состояние, любовь и свобода, они чувствуют новый уровень сознания, они блаженствуют, они чувствуют это благо, переживают его. И у них есть поспешный вывод, что я теперь все знаю, вот я теперь другой человек. И тут же они пускаются в тот же самый образ жизни и успешно теряют все новые состояния. Вот, Опять-таки, на самом деле, это очень большой вопрос, мы его не сможем раскрыть в этой встрече, и нет такой задачи. Но это пример того, как человек может ошибиться на этом пути. Вот это ошибка. То, что вы сразу же будете жить новой жизнью, там нужно освоиться. И в самом конце. Как же живут мужчины и женщины, когда у них уже новый уровень сознания? конечно, они живут кардинально иначе. И не потому, что они помнят эти заповеди, эти законы, правила, а потому что все эти правила, они у них живут внутри и очень активно проявляются. Низшие привязки уже потеряли власть, верхние Значит, будем говорить так, высшие программы начинают уже начинают уже проявляться, начинают уже осваивать новое пространство. Мужчина и женщина взаимодействуют совершенно иначе и совершенно естественным способом. То есть все происходит достаточно спонтанно. Вот есть такое выражение в потоке. Вот это то же самое. То есть вашим энергиям, вашим, вашему энергетическому взаимодействию больше ничто не мешает. Преград нет, просто преграды ушли, и а, вот это единство, оно уже есть. И это единство, оно основано на духовном единстве. Дальше опускается уже вниз, на более низ, низшие уровни, на повседневные ваши общения, на сексуальные ваши общения, а, на, возможно, какие-то совместные проекты. Возможно, бизнес проект и так далее. Все это опускается вниз, но база находится наверху. Оттуда идут команды сверху, оттуда идет управление. И управление, оно фактическое, оно энергетическое. То есть оно не от ума. Оно не от того, что вы должны помнить, чтобы не нарушить заповедь, да? Контролировать себя, контролировать другого своего партнера. Этого нет. Управление происходит от любви, как говорят в русском языке, полюбовно, совершенно естественным образом. Просто не нужно будет из этого выходить, вот и все. Новый уровень сознания, он основан на благе. Вот есть слово «любовь», оно, к сожалению, очень сильно заштамповано. Пока слово благо на данный момент не так сильно заштамповано, поэтому им можно пользоваться успешно, вы будете чувствовать благо, которое между вами, вы будете чувствовать это всегда, и это не будет то, скажем так, эйфоричное, экстатичное переживание, которое было с вами в начале, когда вы узнали друг друга. Это будет состояние гораздо более гармоничное, там не будет всплесков, не будет резких подъемов, не будет спадов. Это как спокойный, чуть-чуть волнующийся океан. Вот это состояние блага, покоя, мира, единства, оно будет вашим базовым. И как только в ваших отношениях будет проявляться что-то э, диссонирующее, вы будете чувствовать это как и народное тело. Вот когда мы скушаем какой-нибудь нехороший продукт, ну, допустим, мы хорошо питаемся, скажем, человек вегетарианец или сыроед, и вдруг ему попало что-то нехорошее такое, да? он тут же чувствует инородное тело, и он начинает тошнить, ему становится, становится нехорошо. Вот то же самое и в ваших отношениях. Как только будет появляться что-то деструктивное, вы будете чувствовать это как чужеродное, и вы очень естественно и достаточно быстро от этого просто вот отойдете, как бы даже не обращая внимания. Типа вот того, знаете, вот как вот вы идете по дороге, вдруг там раз и, ну скажем, ладно, лужица такая грязная, да, вы ой, раз и перешагнули. Вот примерно так. Отношения, основанные на благе, мире и гармонии. Отношения, которые развиваются, они не статичные, они не есть что-то такое, знаете, вот, э, застойное, такое, как бы даже грустно-серое. Конечно, нет. Они развиваются в потоке, там происходит постоянное движение, там происходит постоянное развитие, но только уже совершенно по иной парадигме, парадигме отдавания. И отдавание друг другу, в первую очередь, и отдавание этому миру, окружающему миру, настолько, насколько заложено в карме, заложено в предназначении. Вот что такое новый уровень сознания и каким образом будут происходить отношения между мужчиной и женщиной, когда они его достигают и на нем закрепляется а дальше идут очень многие прелести, ну прелести, ладно, не то слово, дары. Может быть, один из самых таких вот, как бы, практичных даров, да? Вот мы все говорим о высоких материях, и они есть в отношениях между родных душ. Но также есть и повседневность. Вот повседневные дары. Они состоят в том, что когда родные души вместе и между ними гармония, они необычайно эффективны в повседневности. То есть они начинают что-то делать, то, что рядом люди не могут сделать. Просто у них энергии столько нет. У них нет таких точных знаний. У них нет такого а, непосредственного наития. Нет даже, вот, скажем, какого-то покровительства свыше. Когда же достигается этот новый уровень сознания, у человека это все есть. Вот кто идет одиночным путем, у него то же самое, только он один. А родные души, там парный путь. Опять-таки, то же самое, только у них вдвоем все это. У них очень много энергии на действие. У них постоянное постоянно происходит процесс генерации каких-то новых идей, новых проектов, что-то они все время предпринимают, все время что-то делают. Нет такого состояния, знаете, как вот просто вот вошел в медитацию, сидишь, улыбаешься и больше ничего. Это из другой оперы. Это не про родные души. Почему там этого нет? Потому что там поляризация. Там энергии все время движется. Там вот этот и не я, плюс и минус он, ведь как энергия движется, от плюса к минусу, условно выражаясь, да? от одного полюса к другому. Вот эти плюса все время остаются там, только они объединяются. А движение энергии то же самое происходит, только гораздо более гармоничное. То, что будет происходить у вас, когда вы владеете новым уровнем сознания, и когда вы начнете его притворять уже в жизнь, на практике это будет только ваше. Это вот то, что называется дхарма, личная дхарма, или предназначение, или миссия. То есть там очень специфичное будет что-то у вас. Но э, можно с уверенностью сказать, что это будет очень наполнено энергией, очень наполнено какими-то высокими состояниями радости оптимизма, любовью, служением, миром и так далее. То есть новый уровень сознания это не то, что иногда представляется в виде овладения, только овладения какими-то ситхами, да? Вот тот же самый человек, но только сверхчеловек. Вот тот же самый делает тот же самый, живет так же, только вот еще сильнее он все это делает. Совсем нет. Это совершенно другой человек. Хотя с виду, с посторонней точки зрения, он может быть совершенно непримечательным, и жизнь ему может выглядеть совершенно как бы обычно. но он переживает эту жизнь качественно иначе. И живет, и проявляется он качественно иначе. И если это пара, пара родных душ, то они вдвоем живут качественно иначе. Если говорить уже о приметности, да, кто может это заметить, что вот какая-то особенная пара, то э, могут это заметить в первую очередь люди те, которые вот, чувствительны, которые чувствуют энергию, они будут чувствовать, что что-то особенное, что-то вот такое совершенно особенно прекрасное вокруг них находится. И те люди, которые будут это чувствовать, они э, будут очень заинтересованы этим, то есть им очень захочется узнать, а что это такое вообще, ну, почему-то они так живут вместе в связи с чем это, вот это все, он как-то будет притягиваться к этому, проще говоря. А для многих людей это может быть незаметно. То есть, Ну и живут, и живут. Ну что у них там есть? Ну то же самое, что у всех. То есть новый уровень сознания, опять-таки, вам не дает гарантии того, что вы будете жить во дворцах, и быть какими-то звездами, и являться предметом общего поклонения, ну или тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот всем известно, допустим, звездная пара Джон Леннон и йокуона Оно И может кто-то подумать, что если вы найдете свою родную душу, то вы тоже станете омега-звездой с многомиллиардным состоянием, значит, да? Совсем нет. Такой гарантии нет. Никто вам не дает. Но это будет не нужно, потому что будет уже своя жизнь. А... Человек, который нашел свою жизнь, он ее не променяет ни на какую другую. Ну да, то есть тут совершенно другая система ценностей образуется. Новые сознания, оно предполагает совершенно другую систему ценностей. И все, кто встречал свою родной душу и проходил этап внутреннего очищения и трансформации, они потом узнают, что то, к чему они стремились и стремятся большинство, это это было, картон. Это было не настоящее, это была какая-то уловка. Просто есть такие силы, которые заставляют человека следовать этим путем для того, чтобы он вырабатывал эту энергию. Mm -hmm. Все время зарабатывал, зарабатывал, там что-то еще делал, предпринимал, кого-то обманывал и тому подобное, значит, добивался доказывал что-то друг, друг, другим, конфликтовал, вот то, что происходит на обычном всем, всем известном событийном уровне, все это вокруг фетиша, все это вокруг того, что ничего не стоит, ну, точнее будем говорить, это вокруг того, что не стоит того, чтобы за этим вот так вот гнаться. То есть там меняется система ценностей, и опять-таки новое состояние сознания — это совершенно другие ориентиры жизненные. Ориентиры на получение истинного удовольствия. Счастье, оно находится у человека в душе. Оно не в достижении внешних каких-то рубежей. Оно внутри. А вовне это уже то, что называется успехом. То есть, если говорить уже так вот экологично, как это должно происходить, и как задумано природой, Богом, что человек должен обрести счастье, он должен обрести свою душу, свое предназначение, а потом это предназначение реализовать вовне. А в основном получается наоборот. Иногда можно услышать такие идеи, что я сейчас денег заработаю, а потом займусь духовностью. духовность. Вот, такое все-таки бывает редко и чтобы потом он все дело оставил в своей жизни. Ну, что? Вот это новый уровень сознания, который совершенно естественным образом появляется у родных душ, когда они встречаются, который от них как бы ускользает, как бы ускользает и которым они потом уже основательно овладевают, в нем закрепляются и живут. Тогда уже полностью, совершенно естественным образом, воссоединяясь и испытывая совершенно иное качество жизни и совместной жизни, и э, жизни вообще. Вот об этом мы сегодня хотели с вами поделиться, сегодня э, рассказать. Люда написала Андрей, Анастасия. Спасибо, такая важная тема для меня сегодня затронута. И так вовремя. Спасибо вам. И вам спасибо, Людмила, и за внимание, и за отклик. Но мы об этом будем еще говорить не раз. Мы будем об этом говорить с разных сторон, по-разному. Там есть очень много аспектов. Вот Женя нас тоже благодарит. Тоже спасибо, Жене. Там есть очень много аспектов. Я еще раз тогда скажу, что сегодняшний, сегодняшний обзор, сегодняшний разговор, он был таким очень обобщенным. Как Просто как введение, для того, чтобы обозначить, обозначить, что эта тема есть, это направление есть. Это не значит, что мы рассмотрели во всей полноте, во всей глубине, во всех подробностях. Безусловно, нет. То есть там есть масса интересных еще вещей, заслуживающих внимания. Ну что ж, мы благодарим всех участников, кто был с нами сегодня в интерактиве, кто участвовал в качестве зрителя. Прощаемся с вами, наверное, до вторника, до службы поддержки, а также напоминаем, что 25-26 октября у нас будет живой тренинг в Санкт-Петербурге. Там будут даваться совершенно особенные Состояние, которое буквально невозможно передать на расстоянии и практики, да, это будут практики и техники, которые будут вас полнее, более многограннее знакомить с пространством родных душ. И мы с удовольствием от всего сердца приглашаем вас в город Санкт-Петербург. Это поистине уникальный город, мы это испытали на себе с очень особенной энергетикой, очень сильной энергетикой, чудесной энергетикой. Приглашаем вас в этот город, на наш тренинг. Будем вас ждать. Ну, и до новых встреч. Да, до свидания. Всего доброго.